Ты знаешь правду, когда в минус 20 Танцуешь в рубашке, в рубашке. Девочка в черном платье покажет радость, радость. Строго ума, тебе заменит ярость Хватка с словно сон из ада